Итак, здравствуйте, с вами программа Love You Tanks, и получается, что больше месяца наша программа не выходила. Ну что ж, отправляемся! На третий выпуск будет посвящен обычному мною танку ТГ-5. Итак, ТГ-5 это проект советского сверхтяжелого танка массой более 1000 тонн межвоенного периода. Разрабатывался он в 1931 году конструкторовским бюро завода «Большевик» ОКБ-5 под руководством немецкого инженера-конструктора Эдварда Гродки. В мае 1930 года для оказания технической помощи в Советский Союз были приглашены иностранные специалисты, в том числе которых был немецкий инженер Эдвард Кротто. Под его руководством к осени 1931 года на Ленинградском заводе «Большевик» был разработан и изготовлен опытный средний танк ТГ, не пошедший в серию из-за высокой сложности, стоимости и ошибок при проектировании. Однако Гротто также предлагал советскому правительству целую серию тяжелых и сверхтяжелых машин, увенчанную исполненским тысячетонным наземным линкорном. По его замыслу это должна была быть машина с трех или пяти башнями, в которых было бы установлено более десятка орудий. В движении конструкцию должны были приводить от двух до четырех корабельных двигателей мощностью по 24 тысячи лошадиных сил каждый которые, согласно расчетам, должны были в сочетании с гидромеханической трансмиссией обеспечивать танку скорость до 60 км в час. Танк не был реализован ввиду чрезвычайной громоздкости и сложной для освоения в производстве конструкции, делавшей его постройку фактически нереальной. Масса танка должна была составлять 1000 тонн. Экипаж около 40 человек. Бронирование танка от 60 до 300 мм – Мощность 24 тысячи лошадиных сил, максимальная скорость 60 километров в час. Тип подвески гидравлической с тремя мигусянцами. Длина шесть с половиной метров, ширина 3 метра, высота 3 метра. Предполагал устанавливать два орудия 34 миллиметра, четыре 152 миллиметровых и два 45 миллиметровых орудия. Если вам понравилось видео, конечно же, не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал Russian Blade, чтобы не пропустить следующие видео.